Меня сильно удивило, когда я узнала, что существует много разных форматов приложений у Linux дистрибутивов. Это не так как в Windows, где есть только .exe-формат, или Android со своим форматом APK, в мире Linux все не так, форматов много, они друг с другом несовместимы, вы не сможете там, например на Fedora установить деп приложение и это далеко не все минусы, но есть Flatpak, который не имеет всех тех проблем, которые есть у классических форматов. Flatpak динамично идет к тому, чтобы стать главным форматом для всех дистрибутивов Linux, а в этом ролике я расскажу почему это так. Кстати у меня есть важное заявление, мы же договаривались, что не будем набирать больше 100 подписчиков, а на канал что-то уже подписалось больше 100, поэтому давайте больше не будете вы подписываться. Как было раньше. В случае с теми же DEP RPM форматами, которые являются самыми популярными, у них для разных дистрибутивов, версий дистрибутивов и архитектур процессоров, для всего одной программы потребуется создавать кучу разных пакетов, также все это нужно постоянно обновлять и держать в актуальном состоянии. Это совсем ненормально и неудобно и по этой же причине на Linux мало кто хочет портировать свои программы, ведь поддерживать их будет сложнее, чем для Windows или macOS. Также DEP пакеты имеют зависимости, без которых программы попросту работать не будут, а с зависимостями могут быть разные проблемы, перечислять их не хочу, но в пример можно взять такую проблему, что при удалении какого-то приложения, могут удалиться также зависимости для нее, при этом эти зависимости могут быть нужны другим приложениям, поэтому в системе много что может сломаться после удаления какого-то приложения, это просто полный абсурд. Хранят эти пакеты в репозиториях, которые поддерживают сами разработчики дистрибутивов, и после прекращения поддержки версии дистрибутива, которую вы используете, вам не будут больше приходить обновления, потому что вы используете старую версию дистрибутива. В случае с той же Ubuntu поддержка каждой версии длится всего 6 месяцев, кроме специальных версий с длительным сроком поддержки. Поэтому чтобы дальше получать обновления для приложений, нужно обновить саму систему, просто для того, чтобы была возможность иметь программы последних версий, это очень тупо. Флатпак универсальный. Вы можете установить всего один пакет, который будет работать на разных дистрибутивах, разных версиях дистрибутивов и архитектурах, а также, что важно, все нужные для работы приложения зависимости уже будут внутри пакета. Flatpak не требует права root для установки приложений, что избавляет от самой надоедающей проблемы в Linux. Конечно, существуют и другие универсальные форматы, как Snap и AppImage, но они проигрывают Flatpak в объективном сравнении. Еще большинство дистрибутивов уже используют Flatpak по умолчанию, даже Steam Deck со своей SteamOS использует именно Flatpak, а значит не просто так именно Flatpak считается лучшим форматом. Конечно, среди дистрибутивов, только Ubuntu использует собственный snap-формат, который нафиг никому не нужен, те же разработчики Mint, Zorin OS или Elementary OS отказались от использования формата snap, и используют Flatpak, хотя эти дистрибутивы основаны на Ubuntu, это много о чем говорит. Flatpak поддерживает все дистрибутивы Linux, тот же Chrome OS и даже Windows смогут запускать Flatpak приложения, что довольно круто. Запуск Flatpak приложений происходит в изолированном контейнере, который не влияет на основную систему, поэтому как-то повредить ваш компьютер или взломать, при использовании Flatpak приложений не выйдет. Также приложения имеют разрешение, по типу как в Android, все эти разрешения можно настроить. Также Flatpak приложения находятся в магазине FlatHub, это что-то наподобие Google Play, Microsoft Store или App Store, разработчики приложений сами публикуют туда их и выпускают обновления, что интересно, адоны для приложений также есть, например на странице OBS есть аддоны, поэтому их тоже можно легко устанавливать, это довольно удобно. Приложение можно устанавливать двумя способами, или используя сайт FlatHub, или приложение наподобие Discover, Gnome Software, или App Center, разницы нет, вас никто не ограничивает только одним магазином, что для некоторых людей будет плюсом. На данный момент, пока я делаю ролик, сайт FlatHub скорее всего имеет старый дизайн, который довольно некрасивый и в целом устарел, но есть бета-версия, которая выглядит лучше, там добавили больше подробностей о приложениях, добавили поддержку разных языков, а не только английского, но ну еще появилась темная тема, за это отдельный респект. Единственный минус, что в FlatHub не хватает какого-то разнообразия, чтобы исследовать магазин было интересней, также не хватает рейтинга и отзывов у приложений. Конечно есть форматы AppImage и Snap, которые также универсальные и могли бы заменить старые форматы. Но они хуже, чем Flatpak. Например, AppImage это более портативный вариант. Но из-за того, что у него нет рантаймов, то каждый индивидуальный пакет весит намного больше, чем Flatpak, ведь там нужно содержать абсолютно все для работы приложения. Также у AppImage нет своего магазина для распространения приложений, что тоже плохо. Snap его разрабатывают Canonical, то есть разработчики Ubuntu Snap разработан для серверного рынка в первую очередь А обычные, нормальные приложения находятся где-то на втором плане Возможно, поэтому сна приложения часто глючат и медленно запускаются. Да и в целом я уже говорила, что многим не нравится этот формат больше всего, некоторым не нравится потому, что его разрабатывают Кенноникал. А так исторически сложилось, что мало какие проекты, что они разрабатывали до сих пор существуют, например, раньше они разрабатывали собственный рабочий стол под названием Unity, который был нацелен на то, чтобы заменить Гном, и что в итоге? В итоге KennoNikaal его разработку прекратили и обратно начали использовать окружение гном в Ubuntu. На фоне всех форматов Flatpak выглядит как идеальный вариант. Тут я расскажу свое мнение, в какую сторону будет развиваться Flatpak. Конечно же, очень вероятно, что в ближайшем будущем магазин FlatHub станет именно магазином, где можно будет покупать приложение, это самое правильное решение для популяризации так как на данный момент для Linux попросту нет где распространять платные приложения так же легко, как например в App Store или Google Play. Конечно многие консервативные пользователи Linux могут жаловаться на это изменение, что больше не будет все бесплатным, но если посудить объективно, например, какой-то разработчик, который выпустил свою программу для Windows и Mac OS, и это приложение он продает за деньги, то на Linux портировать это приложение ему не выйдет, даже если он очень захочется, ведь банально нет места, куда он сможет его опубликовать для продажи, а если в магазин FlatHub у разработчиков будет возможность публиковать платные приложения, то это точно увеличит вероятность, что разработчики задумаются о портировании своих приложений на Linux. нам уже рассказали о некоторых планах на развитие FlatHub, Полностью платных приложений еще не будет, но появятся пожертвования, которые вероятно будут работать так же как в магазине Elementary OS, где будет рекомендуемая сумма пожертвования. Но если вы не хотите, то можете установить приложение бесплатно, Также будут подписки, где пользователи смогут жертвовать регулярно какую-то сумму, по типу как в Patreon. Еще я читала в обсуждении, что могут быть какие-то эксклюзивы, например, доступ к бета-версиям или эксклюзивным расширениям, которые будут доступны только для донатеров. Также появятся аккаунты для входа в FlatHub, чтобы сохранять прогресс, Но ну и думаю, что отзывы и рейтинг для приложений тоже будут. А на этом все, если вы с этим не согласны с моим мнением, то отписывайтесь с канала, чтобы не превышать 100 подписчиков.